Всем привет! Мы на канале мистер Диньярс. С вами Дин и Чика! Всем привет! Сегодня мы будем играть в Майнкрафт. Мы будем строить замок. В нем будет пушки, потайные ходы, ну и, конечно же, строения. Другие. Мы... Я уже выбрал место. Это будет вот это место. Тут надо немного подровнять. Я возьму сейчас динамит, потому что не хочу тут копать. Так, динамит должен быть где-то. Так. А. Прикольно. Какие у тебя вертолетики, Стив? Да, вертолеты. Даже самолет есть. Да. Я богат. Я разобрал, что это делает. Это когда мол приближаются, оно это подает Редстоун. Вот, разобрался. А что ты сейчас будешь так, собирать? мне надо. Я не буду сейчас собирать. Я просто мне надо немного побомбить. Ты будешь создавать бомбу? Нет, я не буду создавать, потому что у меня... она уже у меня и есть, только я не могу найти. Бомба? Где? Во. Динамит. Она что сейчас взорвется? Э, не, не, не, не, нет. Она не взорвется, пока я ее не активирую. Пока что это уберу. Так. Сейчас бомбанет. Сейчас бомбанет. Ха. Так и идти надо. Сергей, Фу. нам Уф. пишет. Привет, ребята! Хорошо, бомбануло. Привет, Сергей! Привет, Сергей! Так, теперь еще заложим заложим. Так, вниз, она точно не пойдет. Бомбанет. Ну, все! А -а -а! Ничего себе, фигурки! Вот это взрыв! Так, да, взрыв хороший был! Так. Еще. А Бу. Красивый ну, у тебя взрыв. Не плохо получился взрыв. Красивый. Смотри, как они просто воздухе висят. Это было просто супер. Так. А что тут бомбануть? Вот тут хорошо будет. Стив спрашивает, что за мод? Где ты строишь, Стив? Я строю вот раз у меня мод. Ну, и два, конечно же, на рыбку. Ра тут все виды рыбы. Ну, рыбные. Но даже это можно поймать и даже броню вот, на мебель да да вот он тут тут и камин и свечки и подарки и огонек костер и труба и даже стакан тут есть все почти все название мода вот. Да, даже телек есть. Да вообще крутой моб. Моб, <свят> мобы, <свят> мобы у меня. <свят> да, отлично. Просто. Теперь нам надо еще тут. Так, еще бомбануть надо еще. Так, еще тут бомбанем, пожалуй, и еще бомбанем, наверное, тут. Куда тут ты боманем. пошел? Так, бомба тут, тут, ну и тут, да. И еще. Тут бомба, Тут. Это ж сколько ты бомб заложил, Стив? У тебя сколько их уже? Бах! Еще сейчас взорвется все? Нет. Какой все! Мы сейчас будем поодиночке взрывать. Коровки. У тебя у коровок есть... Уау, что-то с коровкой такое. Даже сколько у нее процентов жизни, что ли? У всего у, у нее десять жизней. Десять жизней. Да -да -да. Это у нее жизни, Стирку, покажи да, вот. поближе, Стир. А, вот. Круто. А вот. нет, у него сто 100... процентов. Да. Даже пишется тут. Сто процентов. Да, десять жизней еще полностью здоровая корова, да блин как это поставить, вот зря я это еще сделал. еще бомбанул, а ты что бомбанул что ли? Да хренит бомбанул. И что там теперь? Ничего. Яма что ли? Да. А ты строишь яма. площадку для замка? Конечно, строю. А, ты... а ты успеешь уже солнце заходит? Ну это. Правимо. А ночью тут не нападут? О, а, а ночное зрение. Ты использовал зелье ночное зрение? Да. Неплохо. А, опять динамит. Что, уже все, да? А -а -а, все. Взрыв. Да, взрыв. И будет большой бум, бум. Сейчас два тенти сорвутся. О, вот это да! Жигурицу. На снег похоже, да? Да. Ну что уже Луна? Дно. Уже ночь? Луна? А, да, звездное небо всю ночь. А светло, да? Зелье Можешь... ночное зрение делает вообще такую видимость хорошую ночью. Согласен. Все видно как днем, только солнца нет. Вот зелье слабости. Так, зерновое зелье регенерации. Mm -hmm. зелье травление. А, Никита, Ой, да? да. Мы забыли Никита, точно Никита. Привет, Никита. Это не Сергей, это Никита. Точно, точно. Сейчас тут нам надо. Знаете что? Это что там такое голубое? Это должно быть курица так которая. Где тут мобка, у которой мало ХП? Я уполякую. Ты его полечил? Нет. ты Он его отравил? Выдавил. Нет. Не Он то и не другое. Что ты сделал-то? Побрызгал что-то розовое на голову? Духи, одеколон? Да не то и не другое. Дезодорант? Зомби! Так. Советую отойти подальше. Бум! Сейчас надо вот тут еще бомбануть. Мы рады, Никита, что у тебя мама рядом. и папа. Да, Стив? Да. Рады. Он пишет, что это ник его папы и мамы. А он выходит в интернет через ник папы. Понятно. Да что-то все там какие-то. А, это все зелья действуют. Вот эти какие-то как пузырьки или что это такое? Наверное, все бомбанут сейчас. О! А туда идет зомби, по-моему, да? Его сейчас разорвет. А, он уже не разорвет. Смотри, как смотри на динамит идет. Вообще красиво, да? Вот видишь, как это зелье работает. Вот. Mm. Давай! Ну, они действуют на него. Нет? ХП у него не уменьшается. 32, 35... а 31 был. Как был 31, так и есть. 31. 30... Он что, корова хочет поймать, этот зомби? Nee, Ой, какие нет, у него глаза значит, печальные. Он не... Говорит, отстань от меня, Стив. Дай я тут по... ходить, а, посмотреть. Я знаю, что ему нужно. Знаешь что? что? Нет, не то это цветы. воды. Mm. Mm. Ему нужно вот это. Сейчас. Ух ты какой. Он еще и смотри в форме какой-то. Формулий. Я или это я тоже Все, и, ну, что ли? И мне выпала гнилая плоть. Фу. Понять. Это же зомби. Э. А там что, он следы чудоишь что? -ли?